Уникальная возможность выиграть 10 тысяч монет и не только. Простые условия. Честное проведение. 24 июля 2021 года. В прямом эфире на Ютубе. Пройдет стрим и розыгрыш. Посвященный моему дню рождения. Ну а теперь опустим планку пафоса поменьше и я расскажу суть данного мероприятия. 24 июля в прямом эфире на YouTube канале я разыграю 10 тысяч монет и не только, будут еще небольшие, скорее всего мелкие дополнительные призы. Условия очень простые, это написать по данным видео на ютубе любой комментарий, чтобы он содержал игровой ник также поставить лайк данному видео на YouTube канале, ну естественно подписаться, как говорится, отписаться вы всегда успеете, но во время розыгрыша вы обязательно должны быть подписаны на мой канал. Немаловажно условие, что нельзя написать более одного комментария с указанием игрового ника, можно писать кучу комментариев, но только в одном из них должен быть указан ваш игровой ник, но в розыгрыше будет принимать только тот комментарий, в котором был написан игровой ник. Будет 10 победителей, которые получат по 1000 монет. Каждое начисление будет с 24 июля по 30 июля 2021 года. Неделю на начисление я себе беру. Остальные призы, которые будут, если они будут, скорее всего будут, они будут озвучены уже в прямом эфире на самом стриме. Ну а с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на розыгрыше. Не, почему день рождения мой? Подарки дарю я.